Все, пошел, пошел. Пойдите, так, так все сходки, можно сейчас окно встать? открыть. Уток ну, да. ну, да. еще кому налить? Кто за рулем? Можно. Держите. Да. Угу. Так, берите бутербродики, да, перепишите, а давайте да, быстренько. Да, да, Нет, я не буду, да. Да, пошел, так, не не не Я не буду, дорогой. мероприятие.